Так, ребят, смотрите, по с я, когда рассказывал э, бинарную часть маркетинга, я там не упомянул одну интересную фишку, о которой сейчас специально хочу э, рассказать. Значит, ну, раз уж мы находимся на, э, в кабинете на начальной странице, давайте я вам немножко покажу, что здесь на начальной странице, да? Информация, значит, ну вот у меня проплаченный тариф до 2.03.24, то есть на год он проплачен. Партнеров, количество людей зарегистрированных по моей ссылке. То есть это моя первая линия. Смотрите, я, я вам сразу покажу, что вы... Yeah. <laughs> понимали как это выглядит в первой линии 77 человек, из них 4 платные, во второй 463 в 3... на третьей линии у меня 730 человек, из них 12 платные но, сразу чтобы вы не пугались нет, это не за эти несколько дней вот такое количество там 730 человек на третьей линии, нет я говорил о том, что я в этом проекте на самом деле зарегистрирован был давно, несколько лет назад, и тогда когда я регистрировался я даже записал несколько видеороликов там, да, но потом отвлекся на совершенно другие проекты, но у них тогда еще здесь не было такого продукта, как сейчас есть. Но вот это с тех времен, ну, как бы частично это уже свежие люди, да, а частично это, ну, по большей части это, конечно, люди с тех времен. Вот, вот, вот то, что вы здесь видите, аж до восьмого до, до уровня все это. Два человека на восьмом уровне. Может быть, даже на девятом есть, но на десятом, но дальше не отображается просто. Но в целом вы количество это видите, да. Это не за эту там неделю, грубо говоря, нет. Даже меньше. Это еще с тех времен, ну, уже какое-то количество здесь есть, понятное дело, что и людей свежих, так сказать. Что я вам хотел показать? Сейчас я вот перейду на вот эту вкладочку, платный аккаунт платный аккаунт и вот вы здесь можете видеть да что платный аккаунт стоит 33 доллара в год это я рассказывал об этом что вы можете заходить регистрироваться и даже начинать зарабатывать здесь совершенно бесплатно то есть не оплачивая вообще ничего но ну, тогда вы будете получать только с первой линии со своих приглашенных по 10 долларов вы будете получать но я даже советую не так я советую заходить и Совершенно бесплатно здесь просто пробовать, как работает эта система, вникать в то, что она из себя представляет. Вот этот сократитель ссылок, который не просто сократитель, а на самом деле с привязанной еще такой нативной рекламой, с помощью которого можно продвигать вообще любые другие свои проекты, в том числе хайпы, в том числе все, что угодно, вообще все, что угодно. Какие-нибудь чаты свои в Телеграме, там, каналы свои где-то, там странички в соцсетях, все, что угодно вы можете привязать к любой пересылаемой вами ссылке, и таким образом это продвигать вот. Ну, и я советую пробовать это на бесплатной основе Сначала заходите, просто регистрируйтесь бесплатно А потом, когда вы прохаваете систему, так сказать, извините за жаргон Вот, и поймете, что может быть вам нужно больше от этой системы А может быть вы хотите внутри самой этой системы что-то зарабатывать Вот тогда, возможно, вы увидите смысл для себя Оплатить эти 33 доллара, как увидел его я Но, смотрите, я когда рассказывал про бинар про бинарную часть маркетинга, сейчас сильно повторять не буду, но там смысл в том, что есть там одна нога левая, правая, одна спонсорская, другая, значит, личная нога, да. И э, я говорил о том, что происходит срабатывание бинара по накоплению 900 баллов суммарно. Ну, то есть с одной стороны 600 должно накопиться, например, с другой 300. И тогда они срабатывают, и вы получаете свои 100 долларов. Или, допустим, 450 баллов с одной стороны, 450 баллов с другой. Тогда они срабатывают, и вы получаете свои 100 долларов э, по бинару. Один человек в бинарной системе приносит вам э, 4 балла. Один человек это 4 балла. И вот вы должны накопить, получается, суммарно 900 в двух ногах, 600 на 300 на 600 или 450 на 450, для того, чтобы вот это срабатывание произошло и вы получили свои 100 долларов. Но я не упомянул вот об этой еще интересной возможности, называется мини-чеки, переход на мини-чеки. Давайте с вами быстренько посмотрим, что это. Сейчас у вас установлено получение стандартных чеков, где 900 баллов равно 100 долларов. Ну вот то, о чем я говорил. 600 на 300 или 450 на 450 раз и, вы, и вам 100 долларов полетело. Летит сразу на кошелек, мгновенно. То есть вы никакие выводы здесь не заказываете. Сразу на Payroll, сразу на 2Cash, что выберете. Но есть после перехода на мини-чеки, вы сможете получать деньги с накопления каждых 90 баллов, а не с 900. То есть у вас вот, это, вот этот объем, который нужно накопить в бинаре, чтобы что-то получить, уменьшается в 10 раз. Не 900 баллов вам надо накопить, а 90 баллов, да? А -а -а -а. Каждые 90 баллов, накопленные в симметрии от 30... Ну, в общем, в той же пропорции, там, 30 на 60, 60 на 30 или 45 на 45, э, приносят пассивный доход 8 долларов, да? Кстати, здесь не написано про 45 на 45. Может быть, нету здесь 45 на 45? Не знаю. Вот это надо уточнить. Э, приносят пассивный доход... Ну, пассивный тоже, я бы так с натяжечкой его здесь назвал. Все-таки бинар – это не совсем пассивный. В общем, вот это срабатывание приносит вам 8 долларов. То есть, если у вас... Обычная система, то вам надо накопить 90 в бинаре, 900 в бинаре. Оно сработало и вы получили 100 долларов. Если вы хотите перейти на ми мини-чеки, вот эти то есть чтобы срабатывания были чаще, не 900 баллов, когда, а когда 90 баллов уже ну, накапливается, э, то это стоит для вас, вот такой переход для вас стоит 8 долларов. Да? Вы платите 8 долларов, переходите на вот эти вот ми мини-срабатывания такие, да? и у вас каждые 90 баллов схлопывание происходит. Но правда, э, получается, что доход вы тогда получаете 8 долларов с каждого такого срабатывания. То есть, ну вроде как... по. Пропорции, если смотреть, 900 баллов приносит 100 долларов, то 90 баллов должно приносить 10 долларов, да, ну как бы так вот по пропорции, ну понятно, что э, здесь раз это переход на более частое срабатывание, то как, ну это знаете, как то ли вы оптом покупаете, то ли в розницу, оптом э, всегда дешевле, так и здесь будем говорить, что нормальное срабатывание, когда 900 баллов, это как опт, да, выгоднее для вас получается, но если вы хотите в розницу, так сказать, микросрабатывание вот эти себе сделать, ну тогда будете немножко меньше получать, будете получать 8 долларов с каждого срабатывания, да. И вы можете после этого вернуться обратно на э, нормальную, так сказать, систему, когда 900 баллов у вас срабатывает. Это, этот переход снова будет стоить 8 долларов. Что с этими 8 долларами? Куда они идут? При покупке данного товара выплачивается все следующее количество денег, баллов. Один вышестоящий человек зарабатывает деньги с первого уровня в размере 2 доллара. То есть с этих 8 долларов э, человек... Э, Пригласитель, да, вышестоящий, зарабатывает 2. Вот, ну, это такой переход, если с перехода вот такого. И количество баллов вверх по спилловеру 6. И 6 баллов у вас улетает в бинар. Да? То есть здесь вот 4 балла каждый человек, а вот при покупке э, вот этого за 8 долларов 6 баллов летит бинар. И давайте я вам быстренько, блин, хотел уложиться в 7 минут, уже не укладываюсь. Быстренько покажу, как выглядит в принципе бинар, да, чтобы вы видели это не нарисованное кружочками моими, а вот то, как это выглядит здесь. Вот видите, фотографии тут уже у людей. Вот моя фотка. Вот я, да, стою. Значит, смотрите, вот это с зелененькими такими боками, это означает, что это мой лично приглашенный. Это я пригласил человека, да. Вот я пригласил человека, можем клацнуть по этому человеку и мы увидим, что под ним как бы происходит, да? Открывается, он уже вверху стоит и вот что под ним. Вот опять мой зелененький здесь, это тоже мой лично приглашенный, значит, да? Это то, что называется в бинаре переливом, да? Вот под ним, вот это, так. Давайте вот этого клацнем, да? Вот у нас он стал наверх и, и вот еще лично, это тоже зелененький, это тоже значит мой лично приглашенный. Вот это то, что называется перелив в спонсорскую ногу, видите, да? То есть вот вот так это выглядит да давайте в сначала вернемся так это выглядит и в общем то наверное все что я хотел сегодня показать э -э кому интересно задавайте вопросы регистрируйтесь ссылочка под видео просто регистрируйтесь на бесплатно сначала сначала просто зарегистрируйтесь разберитесь э -э поймите для себя интересно ли вам это нужно ли вам это а тогда уже принимайте решение пока пока на